У нас сегодня открывается всероссийский турнир на призы чемпионки мира и Европы, заслуженного мастера спорта. Мои, мои подруги по команде Яны Рузавиной. Эти соревнования мы проводим пятый раз, Он у нас считается юбилейный. С каждым годом растет количество участников, расширяется границы нашего турнира. Подали заявки для участия на наше соревнование более 800 спортсменов. Это действительно большая цифра для нас, мы приятно удивлены. Дорогие Выступайте, дерзайте, вы тренировались ради того, чтобы участвовать вот в этом празднике, празднике спорта, здоровья. Побеждайте, выигрывайте медали, и это не только спорт, это поможет вам в жизни, в добрый путь. Мы все время говорим о олимпийских медалях, о чемпионатах мира, о победителях. Но на самом-то деле, ведь основная задача э, – это привлекать э, детей в спорт, привлекать детей в такие мероприятия, когда они заняты делом, когда они проявляют себя, проявляют интерес. Вот это самое главное. И э, массовость э, занятия фехтованием среди молодежи э, – Курской, Курской области лишний раз подтверждает необходимость поддержки этого вида спорта. Конечно, вряд ли все будут чемпионами мира, олимпийскими чемпионами, но регулярное занятие спортом в любом случае повлияет на развитие личности и воспитание порядочного человека, физически развитого. Это основная задача, которую нам нужно решать сегодня, в том числе на это направлено и положение майского указа по развитию массового занятия физкультуры и спортом.